Друзья, всем привет! На связи Давид Рядаев и Национальная ассоциация аукционных брокеров. У нас в компании есть направление инвестирования. Мы привлекаем деньги в ликвидные лоты, в ликвидные объекты. Где Деньги мы привлекаем от частных инвесторов, инвестиционных клубов. И вот у нас сегодня в гостях наш инвестор Анна, с которой мы уже работаем больше года. Мы уже с Анной сегодня перезаключили третий договор. Вот, Анна, здравствуйте. Пожалуйста, поделитесь опытом от инвестирования в нашу компанию. Как у нас все начиналось? Слушайте, но для меня инвестиции – это главное доверие. И к вашей компании я почувствовала доверие. И как женщина, наверное, расслабилась, доверилась. Угу. И... Чувствую удовлетворение, Мне нравится с вами сотрудничать, потому что все в срок, деньги приходят вовремя, что важно, и все четко, конкретно, все классно. Супер. Я, насколько помню, мы с вами договор еще заключали, когда мы были в старом нашем офисе, да, в бизнес-центре Алиатор, да, постоянно растем, постоянно называемся а Как вам... Проценты расскажите, какие суммы проинвестировали, сколько заработали. Сейчас ну, мы с вами договор переключили. Это... Оставим коммерческой тайны. Ну ладно, да. Но три процента да. месяц я получаю. Три процента месяца. Вот как бы это хороший результат. Анна, расскажите, чем вы занимаетесь? Я активно слежу за вашей страничкой ВКонтакте. Она мне так нравится. Так хочется <с постоянно к вам присоединиться. Вы постоянно путешествуете, ту на острове находитесь, то еще где-то. Я на самом деле практический психолог, и у меня психологическое образование, я работаю с людьми. Угу. И одно из направлений моей деятельности я работаю с денежным потолком. Мне нравятся результаты моих клиентов, мои собственные результаты. Поэтому вот тема инвестиций денег ну, она прям животрепещущая. Кроме этого, я эксперт финансовой кухни. Мы Даем знания для девушек о деньгах, как угу. сделать так, чтобы девушка чувствовала себя комфортно и не рассчитывала только на мужчину, а ну, как-то была более самостоятельной. Класс. Мы обязательно оставим ссылку на Анну, если вы не против. Подписывайтесь, следите. Мне кажется, интересное направление. Я с удовольствием как-нибудь присоединюсь также в ваше путешествие. Анна, а у меня вот еще такой вопрос. Вы профессиональный инвестор. Что для инвесторов важно? Как он принимает решение вот именно в инвестировать или не инвестировать? Вот, расскажите свой опыт. А, ну, для меня важен процент. Я не гонюсь сейчас уже благодаря опыту в инвестициях за каким-то высоким процентом. То есть для меня важнее стабильность и четкость. Угу. А, Многие помнят крипту, поэтому Прикол, <гол»>? лучше все-таки, чтобы это было консервативно. Только вы потеряли на Не скажу. я потерял 2000 долларов. Это немного. Мое подороже, Поэтому я рассматриваю консервативные способы, и для меня важна все-таки стабильность. И так как я мама двоих детей, конечно, я выбираю стабильность способы. Класс. Это великолепно. Мама двоих детей инвестирует. Берите большой пример. У меня в принципе вопросы закончились. Друзья, всем советую начать инвестировать. Инвестировать на самом деле это классно, это престижно, это модно. У нас сейчас действующая рабочая ставка 24-36% годовых. Кто хочет проинвестировать в нашу компанию, Будет ссылочка в комментарии на мою социальную сеть, пишите все условия, я вам расскажу. Напомню, что мы а, оборачиваем а, привлеченный капитал на аукционах по банкротству. Мы покупаем только ликвидные лоты, проверенные и работаем в рамках всей Российской Федерации. Большое спасибо, контакты я оставлю а, в вашем описании, там для наших ребят... Делайте какой-нибудь там сюрприз, какой-нибудь хорошо. Бонус. Печеньку какую-нибудь да, обязательно. <связывайте> <связывайте> Все, спасибо, всем пока-пока. Благодарю, до свидания.